Доброго времени суток. Сегодняшний наш ролик прохождения пятого обследования после операционного периода. Летом 2022 года будет пять лет, как мне сделана операция. В ноябре ноябре 2021 года я взял направление на компьютерную томограмму. В середине декабря мне в городе Пикалево сделали компьютерную томограмму грудной клетки и брюшной полости. По итогам компьютерной томограммы, по итогам компьютерной томограммы, без динамики по сравнению с предыдущей компьютерной томограммой, что мы имеем очаг гипертной плотности на двенадцатом позвоночнике он также без изменений один сантиметр также при предыдущей компьютерной томограмме найден фиброз легкого и то же самое динамика без изменений Заключение компьютерной томограммы я приложу в конце видеоролика. После того, как я обычно делаю компьютерную томограмму, я везу ее в онкоцентр к своему лечащему врачу Артуру Владимировичу и показываю он уже ознакомливаться с дисками делает свои выводы и дает мне рекомендацию на прохождение следующей компьютерной томограммы в этот раз я позвонил онко центр записаться к Артуру владимировичу но мое дело уже убрали в архив мне предложили мне предложили заново взять направление заново взять направление и прийти к ним но так как онко центр обслуживает только городских пациентов. Он закреплен за городом Санкт-Петербург, а я теперь живу в области. Мне это теперь делать нецелесообразно. Мне надо делать там заново прописку временную. Я принял решение, что не буду возобновляться в онкоцентре в поселке Песочный, а возьму направление у своего районного онколога. Когда записался на прием к районному онкологу, я узнал, что нас теперь принимает город Тихвин. И мне районный онколог дал направление в город Тихин, в которое я попаду 18 января 2022 года. По итогу, по состоянию здоровья, этот год более-менее благополучный. Меньшее количество у меня бессонниц, меньшее количество бессонниц. Более активный образ жизни стал вести. Ну и, как вы видели, я посадил довольно много кедров в этот год. То есть, я считаю, год очень довольный для меня такой Хороший. На этом, наверное, итоги нашего меросмотра обследования заканчиваем. С вами был Сергей. До свидания.